Пока в голове одного престарелого Гантона Шиза перекликается с комплексом неполноценности, вы благодаря голосованию в Дискорде смотрите это видео. Здорово, давно не виделись. Думаю из названия этого ролика вы наверное поняли о какой игре мы сегодня с вами будем говорить. Метро 2033 для многих моих знакомых это что-то типа пророческого чтива для фанатов фолоча. У меня же на этот счет мнение противоположное, но мы это опустим, ведь ролик далеко не про это. Метро лично для меня это один из немногих российских проектов, которые не говно и за которые ни копейки не стыдно. Ну сами посудите, не каждый российский художественный проект имеет такие положительные отзывы как метро. И нынче разыскиваем ни за что Дмитрий Глуховский, как по мне, создал не просто историю про апокалипсис нашей далекой и необъятной, он создал по-настоящему культурное наследие, о котором мы сегодня и поговорим. Ну а перед началом завалить себе чайку, возьмите что-нибудь поесть, подпишитесь на мой дискорд и телеграм, ну и приятного просмотра. Начну непосредственно с биографии Дмитрия Глуховского. Родился Дмитрий 12 июня 1979 года в Москве. Семья Дмитрия состоит из отца журналиста и матери фоторедактор Шифтас. И исходя из профессии его родителей, можно было догадаться что он и сам пойдет по пути журналиста. В итоге так и произошло, но со своими дополнениями. Он в свои 17 уехал учиться в Израиле, где закончил факультет общественных наук еврейского университета в Иерусалиме по специальностям журналистика и международные отношения. И что еще лучше, он сдавал эту степень на иврите, это если что еврейский язык, ничем не отличаясь от местных студентов, пока не были на несколько лет его старше. С 2002 по 2005 год он работал в Лионе в европейском телеканале Евроньюз, после чего вернулся на родину и продолжил свою карьеру журналиста на еще молодом канале Russia Today. Работал он там три года и за эти три года он успел побывать на космодроме Байконур на Северном полюсе и в ЧЗО. Имел сотрудничество с немецким радио Deutsche Welle и британским ТВ. Sky News. В 2005 году он выпустил книгу Метро 2033, которая и принесла ему известность. Что не менее интересно, Дмитрий придумал этот рассказ еще в старших классах школы, а вот писать его начал на первых курсах универа. Метро 2033, которую мы знаем сейчас, в 2002 году была немного другой. Как только первая версия книги была готова, Дмитрий считай сразу пошел искать издателя, но издателя он не нашел. И вопрос из-за чего? А все потому, что первая версия книги была немного жесткой по отношению к главному герою в конце. Внимание, спойлер, Артем просто-напросто ловил шальную пулю в голову и как бы… конец. И вот из-за этого книгу и не хотели издавать, ведь книга и без того была мрачной и гнетущей, а тут еще и ГГ умирает как обычный статист. В общем говоря, издателю это не понравилось, но Дмитрий не растерялся и выложил книгу в интернет, где она собрала нешуточную известность по тем временам. Но, несмотря на популярность в этих ваших интернетах, роман все-таки пришлось немного изменить, а если быть точнее, изменить конец, добавить 7 новых глав и эпилог под названием «Евангелие от Артема», и в 2005 году измененная версия книги под первым издательством Exmo официально вышла. После того, как книга уже стала мейнстримом, Дмитрий обратился к Андрею Прохорову, чтобы тот с новой командой выходцев из GSC сделал игру по мотивам его книги. Андрей Прохоров, буквально только что покинувший GSC Game World, согласился, и Дмитрий дал его молодой команде 4A Games полную творческую свободу. В скором времени был готов билд игры под номером 375, который очень похож на Stalker, но свои отличительные черты в виде темных туннелей билд заимел уже тогда. 16 марта 2010 года Игра вышла и тут понеслось. Сама же игра встречает нас с прологом из конца игры, когда мы держим путь на Останкинскую телебашню. После этого нас перекидывают на неделю раньше и дают познакомиться с ВДНХ, родной станцией Артема. На данный момент мы с сухим идем встречать Хантера. Как только мы встретили Хантера, они с сухим, как истинные ценители, сразу начали разговор про лорд Dark Souls 2. Только эти двое разговорились, как на нас тут же напали уже фанаты Dark Souls 2. Ну типичное для них поведение, что сказать. Короче, успешно отбив данное нападение, Оказывается, что внешний блокпост станции уничтожили черные. Черные это мутанты с черной кожей, высотой больше двух метров, с телепатическими сверхспособностями. По ходу игры их нам представляют как каких-то ужасных существ, которые хотят истребления всех людей в метро. Почему? Потому что мутанты, хули. На самом деле, это, конечно же, совсем не так. Но дальше я вам пояснять здесь сюжет не собираюсь. Ибо лучше бы вам самим пройти игру на все концовки. Потому что игра того стоит на самом деле. И смотря на графон, с 2014 года даже сейчас, в 2022 году, выглядит вполне себе достойно. И эта атмосфера реального постапокалипсиса вместе с родной речью делают метро у нас одной из самых качественных игр данного жанра. И раз уж я заикнулся об атмосфере, то немного упомяну об озвучке. Озвучка Метроид на самом деле классная вещь. Мало того, что всю природу этих второстепенных разговоров может понять только человек с СНГ, так еще и слушать эти NPC-шные разговоры весьма интересно. И интересно вникать в проблемы людей, которых ты в данный момент слушаешь. Погружение в эти разговоры портит разве что ужаснейшая анимация лиц при любых разговорах. Порой, когда появляется напряженная сцена, по логике вещей разработчики должны не просто сделать напряженный эймент вместе с нагнетающей музыкой там, они должны сделать так, чтобы персонажи испытывали подходящие эмоции под этот стрессовый момент. И основная проблема игры заключается в том, что все лица в игре деревянные, из части в часть. Меня лично не радует еще и то, что Артем также из части в часть остается немым. Говорить о том, какая же это хуевая идея я не буду, потому как это база. Сравнить всего лишь первые две части и Эксодус. Во всех частях Артем конечно же такой же немой, но в Эксодусе есть два DLC, два полковника и история Сэма. И в каждом DLC главный герой говорит и комментирует свои действия. Я в эти DLC поиграть, к сожалению, не успел, но даже смотря прохождение на ютубе, я испытывал неимоверный кайф от того, что герой, за которого ты играешь, разговаривает, и ты по итогу больше к нему привязываешься, потому что он играет не просто немого болванчика, как некоторые из части в часть, а настоящую личность, за которой приятно наблюдать. А на этой ноте я заканчиваю данное видео. Для начала хочу сказать вам огромное спасибо за полтысячи человек на канале. Для меня эта сумма гигантская, и я действительно польщен тем, что мои ролики хоть кому-то интересны. Многого обещать не буду, но качество контента будет постоянно улучшаться, это уж точно. Этот ролик было немного сложно делать, а почему? Потому что меня начинает долбить военкомат. Небольшие проблемы со здоровьем, из-за которых я не могу нормально писать сценарий, а делают мою жизнь сейчас, блять, максимально стрессовой. В общем, надеюсь что все это дерьмо наладится. Роликов по Астлайту и Эксодусу в ближайшее время не ждите уж точно. А следующим на очереди у нас будет Киберпанк. А если вам интересно, то переходите в мой Дискорд и Телеграм. А на этом все. Удачи!